неблагодарные ЛЮДИ Знаешь же, что в последние времена Наступят времена тяжкие, ибо люди будут неблагодарны Мы живем в такое время, где люди действительно неблагодарны И самая большая неблагодарность людей Направлена не на других людей даже Самая большая неблагодарность людей направлена к Богу Люди неблагодарны Богу они неблагодарны Ему за то, что Он делает каждый день в их жизни. Они живут благодаря Богу. Они дышат им. Они имеют все то, что они имеют благодаря Богу. И Господь каждый день милует их. Господь каждый день любит их. Господь каждый день их зовет к себе. Он стучит в их сердца. А творит ли кто, чтобы войти в это сердце и вечерять с этим человеком? Но люди неблагодарны. Они почему-то не благодарят Бога за все, что они имеют, за руки, за ноги, за глаза, за то, что они могут говорить, за то, что они ходят по этой земле, за то, что у них есть хлеб, за то, что у них есть возможность что-либо делать на этой земле. Люди неблагодарны, верующие неблагодарны Богу за то время благоприятное, которое у них есть, и они не проводят это время с Богом, они не посвящают все свое время Богу, они живут для себя, это неблагодарные люди. Иисус умер, Он пришел на эту землю, чтобы умереть за человечество, и воскреснуть на третий день, Он пожертвовал собор ради нас, а мы не можем посвятить Ему свое время. Неблагодарные люди царство Божьего не наследуют. Нужно разобраться в этом вопросе, чтобы попасть в Царство Небесное. Поэтому в защите Господа найдите Его, полюбите Господа Бога и благодарите Его за все, как написано, за все благодарите Бога. Да благословит вас Господь наш Иисус.